Фитбол – упругий гимнастический мяч, который раньше использовался исключительно в медицинских целях, а сейчас активно применяется в фитнес-индустрии. К особенностям мяча для фитнеса также относится возможность акцентрировать нагрузку на одну или несколько мышечных групп, большая амплитуда движений, обеспечиваемая его размерами и круглой формой, неустойчивое положение – заставляющие постоянно напрягать мышцы для удержания равновесия. Упругость, снижающая ударные и осевые нагрузки. За счет своей универсальности на футболе можно делать упражнения практически всем людям с травмами суставов, пожилым, страдающим от избыточного веса, беременным, детям. Кто еще не использовал футбол в своих тренировках, рекомендую. Понравилось видео, ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья!